Т3 без, без бараков. Без бараков, ребят. Просто Барашние. бараки ничего не дадут. И база. клип потрачен. Все, клипа больше не будет. 50 секунд, минута. Забейте, он будет выигрывать время. Тайга, Тайга. Террибл дэмэдж от Тайги. Тут же эпилептик. Надо, надо. Быстро, быстро, быстро, быстро. Убили. Хорошо. И будет этого. И бокси, и бокси тоже, тоже убить. Тоже убить. Ну, не и всего двое осталось Т4, Розоль, Т4, маякуй Розоль идет Т4, terrible damage Но он готов питать, но надо помощь Розоль, он один, где команда? Какие барраки, что вы делаете? Бокси, ну, как... ну БКБ, эбисол, ну куда? Эбисол, эбисол что-нибудь Ну в трон, в трон, в трон, в трон Нет Глифа, нет Глифа Нет Глифа у Ликвид, дальше выигрывать время Сейв, похер как, выигрывать время Бокси будет отвлекать дальше, он просто не дает без Да него, просто осралу ломать базу трон. 12 секунд, 18 секунд, трон, Время. Держи его, держи его там же до конца его держи в хексе. Но ну, он умрет, но ну, он умрет. Хватит летаем уже пару ударов Эпилептик! Эпилептик тоже умрет. Соло, соло! соло нет, соло нет, не да бей! Еще две тычки нет, алива. Это да ладно.